Парни, привет! Сегодня у нас с вами будет две игры, которые вы можете использовать на свиданиях. Одна из них будет касаться первого свидания, вторая будет касаться второго свидания. И сразу начнем. Игра номер раз, игра на пальцах. Вы сидите с девушкой и предлагаете ей сыграть в ту самую игру на пальцах, война на пальцах. Для этого вы беретесь за руку и пытаетесь большим пальцем поймать друг друга. Все. Неважно, вы, поймали вы, выиграли, не выиграли, или вас поймали, или вы поймали, не имеет значения. Спасибо. Напомню, задача первого свидания – это стадия привлечения, когда вы общаетесь с девочкой в формате мужчина и женщина с легким сексуальным подтекстом. При этом хорошим первым свиданием будет э, считаться то свидание, которое прошло интересным. Недолгим, недолгим, да, час максимум, но именно интересным. Естественно, на одной этой игре вы все свидание не вытащите, посмотрите прошлое видео, посмотрите прошлую игру, можете также их использовать на первом свидании. Вторая игра называется Игра наоборот. Ее можете использовать на повторном свидании. Обычно парни на свиданиях стараются показывать лишь сильные стороны, по-выпендриваться, да, показать, там, рассказать, расхвалить себя и так далее. Суть игры наоборот как раз таки в том, что вы берете и переворачиваете это, вот этот формат и начинаете играть с девочкой, показывать свои слабые стороны. Правила игры простые. Вы предлагаете девочке по очереди называть недостатки друг. То есть, ты называешь свои недостатки, она называет свои недостатки. И кто последний назвал, кто последний, точнее, не назвал какой-то свой недостаток, то он выполняет желание первого. Про желание поговорим чуть попозже. Сейчас про недостатки. Не надо рассказывать всю самую дичь, которая есть у вас. Да, если вы любите а, проводить свидания со вскрытием, не надо про это говорить. Короче, а, никаких серьезных недостатков, да, ну, постарайтесь не высказывать. Я не люблю, когда люди опаздывают. А мне не нравится, когда люди опаздывают. Ну, недостаток? Ну, недостаток. Я не могу находиться в одной компании, дольше, там, пяти часов подряд меня начинают люди бесить. Или, там, мне не нравится, когда люди очень много бухают. Ну, и, ну и, короче, суть, я надеюсь, вы понимаете. Небольшие такие незначительные недостатки. Чем хороша эта игра? Опять же, не стоит начинать в самом начале повторного свидания? Где-то минут через тридцать. Ну, помимо того, что это тема для общения каждый раз, когда, потому что, когда вы рассказываете какой-то свой недостаточек. Всегда вспомнится какие-то истории, плюс в том числе когда девочка будет рассказывать свои недостатки тоже будут вспоминаться какие-то истории из ее жизни, которыми она захочет поделиться То есть у нас есть и темы для общения И с другой стороны мы показываем себя с той стороны, когда мы раскрываемся перед девочкой, и девочка раскрывается перед нами Показываем, что мы уязвимые Что мы живые люди Что ты вот мужчина, несмотря на то, что с яйцами с огромными но все-таки уязвимый Плюс в том, что действительно реально большинство парней пытаются на свиданиях вот всячески показать, какие они небически крутые. И девочки это прекрасно понимают. Нам на стадии аэропорта это нахер не надо. Нам нужно найти общечеловеческие ценности, найти точки соприкосновения. Для того, чтобы понять, что да, этот человек мне близок, похож на меня или нет, не похож. И игра, наоборот, поможет тебе в этом. Напомню, что больше о свиданиях, не только об играх, ты можешь узнать на нашем бесплатном мастер-классе. Ссылка на него в описании. И если хочешь больше видео на тему игр на свидания, опять же, лайк, подписка, вся фигня. А у нас вот в октябре, вот точно в октябре, я анонсирует тренинг по директивное свидание. Да, он затянулся, сейчас еще и тренинг идет, и надо монтировать, и новый тренинг надо отрабатывать. В общем, подписывайтесь на мой канал, приходите на мастер-класс по ссылке в описании. Уверяю, вам понравится. И пишите в комментариях, что вам еще интереснее, потому что, ну, про свидание я тоже запишу еще несколько роликов, но надо будет выбирать уже следующую тему, про которую вам рассказывают. На этом все. Ставьте лайк этому видео, поддержите вообще просто лайком мой канал. До встречи на мастер-классе. Пока!